Приветствую любителей предметно-материальной истории. Полтора месяца назад, в ноябре, когда мы общались с Петровичем за очередным предметом, Петрович поделился, что он умеет рассчитывать погоду на несколько месяцев вперед. Честно говоря, я отнесся к этому довольно скептически. Это была середина ноября, и Петрович тогда для Краснодара тогда установилась... Удивительно теплая погода в ноябре. А Петрович говорит, такая погода будет до 7 января. Сегодня 8 января, и я очень-очень э, сильно удивлен. И оказалось, действительно, у нас держалась погода, средняя температуры плюс 10. Ну а что это? Плюс 13 вчера было. Ну а что это за такой антикварный способ расчета погоды, лучше Петрович расскажет вам сам. И э, на, гаска, скажу обязательно о том, что в любой точке планеты, согласно этому способу, это, можно это, производить это, расчет погоды да. э, это гораздо, точней, места, гораздо да. точнее, нежели это делает гидрометеоцентр. Так, мало того, предыстория, этими расчетами, так называемыми, ну, я занимаюсь последние лет 40, наверное. Вот, для того, чтобы, ну, подтвердить, ну, вот у меня есть записи за 2002 год, что я стал их собирать. Значит, очень Че, просто. Очень-очень очень просто. Это моя прабабушка. Еще в стародавние времена она мне сказала, сынку, нужно наблюдать за погодой, которая проходит святочные дни. От 7 по 19 число. Каждый день этого, значит, святочных дней отвечает за определенный месяц года. Хорошо, ну, вроде бы, ну, еще ну, жалко там написать. Я брал вот такие маленькие бумажечки и, ну, и записываю, записываю. Получается, что сходит. Для чего это делалось? Потому что, ну, нужно знать, а что, уродится ли картошка или лучше там рэпу сажать? И вообще, а, что лучше, азимы или же яровые? А будет какая поздняя весна или ранняя? Ну, что не проверить? Хорошо, так доходило до абсурда. Когда я уже каждый год начал записи эти вести, и будучи в командировке, у меня за два дня выпало. Ну, выпали записи. Боже мой, что делать? Ну, я, значит, приехал в Краснодар, прибегаю, значит, в наш гидромедцентр, Ми абсолютно не, не думая в чем-то там, прихожу к секретариату, это рядышком здесь вот наша умяна и, и, и Ленина, вот. Секретарь пожалуйста, мне хотел бы записать там данные вот за последние два дня. Ну, а зачем? Да вы понимаете, ну, дело такое, был в командировке, не успел записать. А зачем? Я... Это ж, мол, сведения. Я говорю, ну как, я составляю прогноз погоды на следующий год. На меня посмотрели как на сумасшедшего. Наверное, ну не нами придумано, это нашими дедами и прадедами. Почему бы не проверить это дело? Вот. И теперь, ну да. Поговорили, вроде бы меня не сдали в дурку, э, рассказал эту всю историю, видимо, видимо, они пользуются, но я не уверен, почему, потому что вот э, как-то в один из годов, не помню какой, вот записано, я брал э, а 2010 год. Я, значит, брал вот за 2 января, за 3 января, за 4 января, 5, 6. Это значит, данные гидромедцентра с предсказаниями. Так, ребята, получалось, что гидромедцентр не мог предсказать за неделю вперед. Ну, это так, для интереса. Вот. В чем заключается этот момент? Я, значит, составил вот такую табличку, кстати, вот э, некоторые заинтересованные ребята, там дачники особенно, я им расписал, что здесь вот, например, это седьмое число, это вот восьмое число, это вот девятое, день разбит на четыре варианта, вот, до обеда, обед, после обеда и вечер. И записываю состояние погоды, ребята, как было, э, ну, в школе у нас, юнаты записывали там облачность, давление, температуру, э, ветер, какой ветер был, значит, ну, и, ну там солнечный, там, дождь, осадки, все это записывалось. Так вот, кстати, Алексей, тут вот, вот смотри, вот за 2000 э, этот год, который 21 вот мы тогда встречались, да? Я говорил, что вот смотрите, в середине ноября будет э, этот легенький снежок. Был, был, был. Все. Четко все да. вообще. А об остальные дни вот, например, вот я ж значит 17 и 18 число. Января 21 года. Ну, вот что-то минус 3 облачность. Так минус 3 облачность, минус 4, ничего нету, абсолютно ничего. Ну, или так, минус. Ну, как для, для января месяца минус 5. Это, ребята, это странно. И без снега, без осадков, без ничего. Значит, оно показалось, что конец. 2001 года, и это же у меня данные за вот, 18 января, но оно говорило о том, какова будет погода в декабре и в январе. Так вот, в январе я говорил, что все, а с 7 числа, вот сего, сегодняшние данные, извините, ребята, 7 числа был полный штиль Температура была плюс 7, но давление было трошки пониженное, 760. Потом оно подняло 761, потом 762, 764. Но тихая, спокойная погода. Это говорит о том, что вот сейчас, теперь в течение января будет такой слабенький-слабенький. К февралю будет легкое похолодание. Хотя сегодня, вот сегодня, как бы, ну, вроде бы, э, так, плюс 4, ну, прям так холодно, ну, так холодно, прям жуть. Но осадков абсолютно не ожидается. Теперь, до 19 числа, когда мы заполним, и мы будем уже знать, чем закончится 22-й год. Почему вот люди заинтересовались, когда я им распечатывал вот эти бланки, они по... а потом они мне присылают свои. Говорит, вы посмотрите. Ну, эта девочка из Ельска присылала. Говорит, а у нас совпадает или не совпадает? Я говорю, Ну, как совпадает? А ну э, это, это для Ельска составляется. Да, и эти данные делаются только лишь для того места, в котором ты составлял это дело. Теперь, ежели, ребята, каждый хочет, особенно дачники, кому интересно знать, какова будет погода приблизительно в следующем году, значит, вот такая обыкновенная формочка, разграфленная. Значит, ну тут подсказки идут, значит, это идет 7-е, 7-е число, 7-е, 7-е, 8-е, 8-е, 8-е, 8-е, значит, вот за март месяц отвечает э, вторая половина 8-го дня и первая половина 9-го дня. Вот здесь циферки стоят, что где-то вот первую циферку с 9 до 12, потом с 12 до 15, с 15 до 18, с 18 до 21, и Записывайте сюда данные. Таким же образом, Вот, ну, как вот записывалось здесь, вот. Например, в ноябре, это с, в, в ночь с 16 на 17, в ночь и утречком было маленький-маленький снежочек. Точно получилось, что в ноябре месяце были осадки и давление очень немаловажную роль, значит. Ну и записываю, так, ну, я не знаю, как объяснить, как сейчас в школе есть эти юные натуралисты или нет? Я без понятия, да. Без... Теперь, как понять, ну, температура. Очень странно, когда мы сейчас, вот на сегодняшний день, у нас 8 января. Мы говорим, холодно, плюс 4. Ребята, это смешно. Если существуют строительные нормы и правила, там, климатологические, да, когда взять среднюю температуру я, по январю, ребята, там, минус 15 средняя, расчетное. То есть глобальное потепление? Да, для Краснодара есть. это глобальное потепление. Хотя Краснодар, вот извините, 100 километров отъедешь, будет э э э поселок прохладный. А ну, не просто так он назван прохладный, потому что там всегда прохладно у них. Вот такие дела. Ну, в общем, кому интересно, я, значит, эти пустографочки, как называется, я их вот этот э сканировал и рассылал, ну, кому Лень самому расчертить было. И приходили ко мне люди из гидромедцентра, что серьезное. Я говорю, ну, ну специально, мне не жалко этой бумаги. Вот, 2009 год, вот, пожалуйста, есть. Вот тут вот, у меня 2012 год, вот, Все, пожалуйста. И все соответствовало. В некоторых местах, если, тоже лень, вот до 13 года год я брал, да, и... Даже прикладывал интернетные данные. Кому интересно, пишите, будем отвечать на вопросы письменно. Это что это? Да, 2002, 2008, 2006 год. Ну, э, актуально было, потому что в тот момент у меня дача была. И... Земледелием занимался. Земледелием, да. Да, надо ли укрывать виноград? Вот надо ли укрывать? Зачем я его буду укрывать, если я знаю, что зимы не будет? Да, еще вопрос. Да там этих народных примет очень много. Тем более сейчас открываешь это, все эти расписаны. Ребята, проверить. Что, когда нужно э, рассаду сажать, тоже известно. Вот, в этот, вот именно в этот день нужно, значит, э, значит, чтобы там проклевывалась рассада и делать вот эти вот заготовки посевные. Я пока еще не совсем понимаю алгоритм, но понимаю, что это все очень реально. Ну, так оно, ребята, ну как? Многие не верят, потом проходит год, они, ну надо, ты же говорил, я говорю, ребята, я говорил, мало того, я беру еще, вот неверующим Фомам, я их расп... беру, сырокопировал и говорю, на, получите. Я вам говорю, особенно дачникам. Все, все. спасибо, Петрович. Ну, не за что. что приходите еще, называется. Да, приходите еще, все Но народные, народные приметы никто не отменял. Про, и, про и про их про очень, очень много. А? Про народные приметы может? Это это все народные, это все народные приметы. Ну, народные приметы, говорят, а да, вот ты знаешь, там Илья вот был там, или Сретение там встреча с зимы с летом. Ну да, ага. Ну, если победила, если тепло, о, лето победило, ура! Книжки, ну, ну в интернете, правда, извините, там бывает часто. Ложные вещи. Ну, нужно анализировать, такое. Теперь мне понятно, что если погода за окном совпадает с прогнозом, то в этот раз сотрудники Гидрометцентра перед публикацией сверили свои прогнозы с расчетами Петровича. Если у вас есть вопросы, можете в комментариях адресовать их непосредственно Валерию Петровичу. Он с удовольствием читает и отвечает на них. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много невероятных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей.